Ребята, купил игру замечательную, вы просто не поверите. Вот она, 257 рублей 40 копеек, уже в коллекции у меня. Вот так вот выглядеть должна, красивая игра, сами видите, да? И теперь вы видите мои системные характеристики, ну давайте пройдемся по-быстрому. Минимальные Windows 7, рекомендации Windows 10. Windows 10, оказывается, процессор Intel Core i7 или i5 минимальные, да? Ой, i7, оказывается, ну даже их ну, не один. Память 8 гигабайт. Это имеется в виду оперативный. Вот она, 16. TRX 11, сразу так вот чисто, 12 у меня уже, ну может быть в этом проблема, да? А Проблема в чем, вы увидите чуть позже. Ну и видеокарта, RTX 2060, а здесь GTX 1070, рекомендация, да? То есть, может я опять же чего-то не понимаю, но я думал, что у меня лучше, чем я купил себе новую игру. Просто как бы красивую, интересную игру. И как бы я хотел в нее поиграть. Уже было все мне круто интересно. Ну давайте просто я вам покажу, что случилось. Просто давайте запустим ее и я вам покажу, что случилось. Короче, вот это сейчас закончится, и... Вот это все так и должно быть, ну потом все происходит круто, замечательно, и случается вот это. То есть, я думаю, вы уже сами видите, что, ну обычно такого нет в играх, да? Такого обычно нет. И знаете, что случилось? Правильно, мы вместе с вот этой, ну, с вот этим монстром провалились под текстуры. Ну, не под текстуры, под полигоны, короче, как это называется правильно. Суть в том, что вот, вот эта вот штука, которая сверху, я сейчас ее сдерну, я должен быть вон там. То есть на уровне этой штуки. И вот этот сам монстр, он тоже должен быть на уровне этой штуки. Мы провалились под текстуры, видно, да? Короче, вот этот монстр уходит, смотрите, что сейчас будет. Вы просто офигеете. Вот он уходит. И вы поняли, что случилось? То есть, если бы это была обычная игра, он бы просто шел бы по прямой, да, ну, и шел бы куда-нибудь туда. А его затягивает наверх, потому что вот этот участок находится под текстурами. То есть, он должен вон там находиться. И все, вот он встал на ровную поверхность. Там наверху, и он, ну, пошел, да, то есть... Все, он пошел, так как ему надо идти по сценарию игры. Тер, это. Вот четверка сейчас должна упасть с неба. Это я уже в сотый раз вижу. Вот смотрите, краб появился. То есть он должен был заспавниться где-то там и пройти ровный путь. Но вместо этого он тоже застревает в текстурах, его разрывает на кусочки. Вы видите, да, что с ним произошло? в каком состоянии, да? Его вот эта вот сила прова, вот он падает с высоты, ну тоже провалился под текстуры, да? И все, он отрабатывает свой сценарий, то есть проползти мимо меня, и я с ним могу взаимодействовать, то есть все хорошо, все так и должно быть, но тем не менее мы с ним под текстурами и Давайте вам. Вот, вот он попал в эту... Ну, тоже опять -то он туда попал. Его затягивает наверх. Вот, вот где я должен находиться, там, где этот монстр идет. А теперь смотрите. Ему по сценарию игры нужно ко мне подойти. Но здесь нет земли. То есть здесь сломанное пространство. Он, он, пос, он должен прийти. То есть у него заложено в программе, что он должен подойти ко мне. Но при этом, все, он спустился. Это иногда бывает по полчаса, он спускается. То есть каждый раз по-разному. И вот сейчас произойдет следующее. Он подойдет ко мне, наклонит голову, и я должен буду забрать вот этот шарик. Но он не забирается, все. То есть должен быть желтый вот такой вот курсор, чтобы я забрал. Вот, я должен шарик забрать, но он не забирается. Все, на этом игра, ну, грубо говоря, остановилась. Все. Больше ничего не произойдет. Вот мы вышли. Ладно, давайте еще раз попробуем. Вдруг получится... Нет, мы снова под текстурами. Теперь мы выходим совсем. Вот снова запуск, ну, то есть все как должно быть. Вдруг что-то получится на этот раз. Давайте узнаем. Нет, мы снова под текстурами, это червяки, кстати, какие-то, они тоже вместе с нами под текстурами. Ну, то есть, я хочу сказать, игра работает, просто, <смех> просто я под текстурами. Ладно, вот, вы как бы посмотрели, ну и как бы, что я вам хочу показать. Давайте эту игру как бы установим еще раз. Я ее только что удалил. Давайте ее установим еще раз. Просто покажу, что переустановка не помогает. Я уже не знаю, сколько раз удалил, скачал, удалил, скачал. Так, ну давайте. Пепер бист. Ой, хм. оказывается, вот так должно все выглядеть, да? Оказывается, не должны с неба падать животные. Ока... Вот так, оказывается, должно все выглядеть. Жесть, оказывается, игра-то прикольная, на самом деле. Может быть, в другом прохождении по-другому выглядит. Ого, вот это да. М -м -м. Вот так, оказывается, все должно было выглядеть, да? Типы, которые создали. У вас же на канале 193 подписчика. А у меня на канале, давайте я вам покажу, 165 подписчиков, типа я буду снимать видео по этой игре, я хочу быть реальным ютубером, ну, playstation, ой, реальным летсплейщиком игры Paper Beast, вот этой игры, да, которую на секундочку, да, ну как бы я купил за деньги, за реальные, я хочу эту игру стримить. Возможно, да, ну можно, да, постримить эту игру. Вот, я эту игру хочу продвигать, рекламировать таким образом. Но сделайте мне ее, пожалуйста, чтобы я мог в нее играть нормально. Тысяча пять просмотров, офигеть! Раз в неделю у меня выходит видео. По Кенши последние выходили. Ну вот как бы уже пора по Кенши снова выпустить видео. Я его записал сегодня. Хочу вам его презентовать. Но меня сильно забомбило то, что я купил новую игру. Хотел ее записывать вместо Кенши в четвертом видео за этот месяц. Но она не заработала. Ну сука. Короче, у меня 68 просмотров. Ребята. Причем 52 из них на вот этом видео до сих пор. Хотя оно вышло пять лет назад, ну, восемнадцатом году. 9 просмотров на видео по Кенши, на теориях 4 просмотра. Ребята, ну я реальный ютубер жесткий То есть я, у меня канал 5 лет существует, на нем 1000 просмотров в месяц стабильно. Ну хотя до этого было 600, потому что я его забросил надолго. Но теперь я вернулся и снова просмотры идут. Ну почему вы не можете мне сделать игру, чтобы я вам показывал? Чтоб я вам показывал Сука да, Почему вы не можете мне сделать чтобы я на канале показывал Ваше видео Ой, чтоб я Чтоб я показывал Вашу игру на канале Ну вот эту игру, которая Долго грузится очень Ну вот, игра Paper Beast Она захвачена, конечно же, снова Давайте просто Включим вот с игры Ну, с игрового, да Начало самого. О, ничего себе, мы снова под текстурами. Ничего не поменялось, оказывается. Вот это, да, опять червяка я вот этого могу поймать. Но я все еще под текстурами, вместе с этим монстром. Я должен быть вон там, под этой э, простыней, типа. И вместе с этим монстром... Монстр должен быть выше этой простыни. То есть мы просто, ну, на метров пять... 5... Нет. Грубо я сказал. Метров на три вниз ушли просто. Это вы меня так закопать решили, да? Типа, Нарома, посиди в могиле. Ну типа, ха-ха-ха, смешно, ты типа умер. А я реально умру. Я в моей жизни так много неприятных моментов. Каждый день что-то идет да не так. Каждый день я думаю о том, как же было бы классно однажды не проснуться просто и вот игра такая просто такая типа я игра я должна людям облегчать эмоциональное состояние чтобы мы чтобы люди такие играли и не думали уже о суициде а, а, а эта игра наоборот она такая типа на рома ты реально типа короче я уже не хочу об этом говорить просто давайте ну я думаю да понятно цифра 4 снова падает с неба хм. выйти короче и смотри просто вот вот почему так объясните объясните мне пожалуйста хоть кто-нибудь объясните, почему вот эмма стоун да может позволить себе поиграть в эту игру. А я не могу. Почему вот просто я, вот напишу даже, Эмма Стоун -э, играет в Paper Beast и реально есть фотки, ну правда она почему-то не за компьютером играет. Ладно, и просто, ну как бы есть фотки, да, того, что я сейчас написал. Почему нет ни одной фотки, где где я бы написал Рома играет в Paper Beast и он ему все нравится, он кайф ловит полный от игры. Почему такого нет? ну, ну, как бы, почему? Ну, потому что Рома, наверное, не Эмма Стоун, да? Э, Роме играть в Paper Beast не хочется. А вот Эмма Стоун хочет играть, и она играет нормально. А, ну, а Роме зачем играть? Он дурачок какой-то. Ладно, все, извините, конечно, за этот тупой бред, но мне реально, типа, очень обидно, и